Привет! С вами снова Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим про организатора вашей командной работы. То есть не организатора торгов, а главного человека вашей команды. Смотрите, понятно, что когда вы будете работать, будут стоять задачи. Вот. Иногда кто-то что-то будет не успевать или забывать. Должен быть всегда тот человек, который напоминает всем его дела. Вот. И как выбрать этого человека? По примеру, как мы делали в наших командных работах. То есть, у нас есть 5 человек. Первую неделю эту функцию берет один человек, вторую другой, ну и так далее по порядку. Как узнать, кто больше подходит? Ну, во-первых, человеку должно нравиться, понятно. Второе, мы смотрим, кто лучше справился по результату закрытых дел на неделю. То есть, есть количество дел 100%. Один человек занимается, закрылось успешно там, 70% или 90%. В общем, у кого лучше закрываемость и есть желание этим заниматься, тот этими будет заниматься впоследствии. Смотрите, про организатора важно еще что сказать. Это не какая-то власть над всеми, да? это не какая-то супер должность. Это на самом деле довольно ответственная работа и на самом деле иногда даже изнуряющая. Поэтому, если вы выбрали организатора, и организатором стали не вы, Относитесь к человеку, как говорится, с уважением и делайте все, что он говорит. Поверьте, ему тоже неудобно каждого дергать и говорить там, найди объекты, позвони клиенту. В общем, организаторам нужно в любом случае. Как выбрать, я вам рассказал. Делайте команду, выбирайте и работайте. Все пойдет хорошо. А сейчас подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте обязательно друзьям и переходите к следующему видео.